Спешу тебя поздравить с днем рождения и в этот замечательный день от души пожелать тебе самого главного дорожить тем, что имеешь. А то, чего нет, пусть не является для тебя необходимостью. Чтобы радовал каждый наступивший день, а самые привычные вещи делали тебя счастливой. Чтобы яркие события незабываемые моменты и разная приятная мелочь, которая разнообразит наш быт, переполняли твою жизнь. Пусть рядом всегда будут те люди, которые вместе с тобою искренне порадуются твоим достижениям и всегда протянут руку помощи в трудные минуты. С верой отпускай свои крылатые мечты в небо, и просто знай, что удивительные перемены начинаются с прекрасных мыслей. Что бы ни случилось, улыбайся. Улыбка не только залог хорошего настроения, но и секретное оружие, которое безотказно работает в любых жизненных ситуациях. Желаю тебе любить и быть любимой, бодрости, неиссякаемой энергии, оптимизма, душевной гармонии и прекрасного расположения Духа. Пусть твои глаза всегда излучают уверенность и спокойствие, твое доброе сердце стучит в ритме радости и не знает тревог и огорчений, а в душе распускается радуга. Всего тебе самого доброго, светлого и удивительного. С днем рождения!